Всем привет, народ! С вами Артем, и вы на канале Хороший Гик. И, скорее всего, в этом видосе не будет э, видео с камеры, так как я немного приболел. Но по одной просьбе я решил сделать сборку. Чувак написал комментарий о том, что помоги, пожалуйста, собрать комп на i5-8400, и я это сделал. И ошибка прошлого ролика, я не сказал, где покупались все комплектующие. Они покупались в DNS. Также я не начал стоимость доставки, но это, ну, накидывайте рублей 200, условно. Ну, ребята, приятного просмотра, приступаем. Сердцем нашего, как я уже сказал, будет выступать Intel Core i 5 6 ядер, 6 потоков, стоимость 16799 рублей. Материнская плата Asus B250+, максимальное количество памяти 4 плашки, максимальный объем памяти 64 ГБ, поддерживает двухканальный режим. Также поддержка Crossfire SLI, максимальное количество карт 2 штуки. Оперативная память AMD Radeon R7 Performance, частота 2133 МГц, 2 плашки по 8 ГБ. Видеокарта GeForce GTX 1060 от Palit, объем видеопамяти 6 гигабайт, шина 128 бит, два кулера PCI-Express 16, поддержка DirectX 12. Блок питания Zalman LE2 на 500 ватт, больше чем нам этого хватит, провода в тканевой оплетке, кулер 120 мм. По дискам все как в прошлой сборке. ВДблю на 1 терабайт под файлы помойку и под операционную систему SmartBy на 120 гигабайт Splash 3. Кулер, кулермастер DP6 TDP70W, сокет 1151, стоимость 320 рублей. Лютый корпусяка от компании AeroCool Battle Havk. Окно на боковой панели, также небольшое тонированное стеклышко спереди, возможность установки водяного охлаждения, разъемы 2 USB на передней панели и два джека для подключения наушников и микрофона. А на этом все. Итоговый ценник вы сейчас видите на экране. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока!